ошибки в казино, чтобы устранить ее, мы рекомендуем выполнить следующие действия. Перезагрузите компьютер, устройство, а также все используемое сетевое оборудование, например, модемы, маршрутизаторы, точки доступа. Сократите количество открытых приложений и веб-страниц, в особенности, если они связаны с потоковой передачей музыки видео или загрузкой объемных или множественных файлов, вы также можете временно отключить другие работающие приложения, программы. Убедитесь, что вы не используете прокси-сервер или VPN при подключении к нашей клиентской программе. Убедитесь, что ваша антивирусная программа не блокирует компоненты нашего программного обеспечения, выполнив следующие шаги. Откройте панель управления защитным программным обеспечением, Дважды щелкните значок защитного программного обеспечения рядом с системными часами Windows или найдите его в меню Пуск. Затем нажмите на программы или найдите список программ. В списке программ может быть несколько компонентов. PokerStars, AX. PokerStars Update, AX. PokerStars Communicate, AX. PokerStars BR, AX. PokerStars Comp, X Только в версии клиента.net. Tracea, EX, XC. X, XCV, X, XCV, X. Добавьте все выше указанное в списке программные компоненты. Как правило, для устранения проблемы достаточно изменить значение «Заблокировать все», на «Разрешить все» или установить минимальное количество ограничений. Инструкции для выполнения этого шага различны. Для получения дополнительной помощи вам следует обратиться к поставщику программного обеспечения для обеспечения безопасности. Если проблема не будет устранена, то возможно ваш интернет-провайдер, ИСП, блокирует доступ к некоторым компонентам нашей клиентской программы. Мы получили отчеты о том, что использование Google Public DNS решает эту проблему. Информацию о том, как настроить параметры сети, можно найти по следующей ссылке. Если после этих изменений у вас все еще возникают проблемы, то мы рекомендуем обратиться за помощью в службу поддержки вашего интернет-провайдера. Тем временем вы можете попробовать использовать другое подключение, используя другой интернет-провайдер, если у вас есть такая возможность. С уважением. Служба поддержки STARS.